Приветствую вас, друзья из Германии, из города Мюнхена. С вами я, Ольга Гольд. Я предприниматель с внушительным стажем в как классическом, так и интернет-бизнесе. В Свое время я сделала выбор пользу маркетинга, работала на земле. И вдруг стала замечать, что методы работы устарели, а очень мне хотелось иметь партнеров с разных стран мира. Мы живем в информационном веке, где интернет является мощнейшим инструментом для ведения бизнеса. И я начала штурмовать интернет, инвестировала много денег на различные инфотренинги, курсы, но поняла, что в одиночку ничего не получается. И в жизни так получается, что иногда ты ищешь возможность, а иногда возможность находит тебя сама. Я мечтала о такой системе, и чудо завершилось. Такую возможность мне дала система Форсаж. Благодаря Форсажу мой бизнес компания Джанес успешно развивается. Система привлекает новых партнеров, клиентов обучает их через интернет, отсеивает ненужных. Система выполняет огромную работу за нас, не только обучает и предоставляет возможность пользоваться уникальными инструментами, например, скриптами в разделе «Совершенно секретно» и также онлайн-конференция лучших спикеров по развитию бизнеса в интернете. Нас, партнеров. Системы сопровождает и направляет самые опытные лидеры. Хочу сказать слова признательности и благодарности своему куратору. Огромная благодарность всем создателям «Форсажа» во главе Ларисы Гудим и самой системе. Благодаря системе «Форсаж» четкой пятишаговой системе я вышла на новый статус мне покорилась квалификация сапфир я очень рада это так приятно а еще приятнее получать за это денежное вознаграждение от системы форсаж я получила 300 долларов за достижение квалификации сапфир и 200 долларов за лучший оборот нашей команды у нас проходили соревнования правда это приятное дополнение к заработку я невероятно благодарна в жизни за то что она мне дала такой шанс найти систему форсаж здесь ограничений нет и все зависит от личных наших амбиций ведь всему свое время а главное быть в нужном месте и в нужное время сегодня нужно место это система форсаж боитесь не бойтесь, ниже пола не упадете. Желаю успеха. Он гарантированно будет. До встречи на форсаже. Присоединяйтесь. С вами была Ольга Гольд.